Единственное, что спасло мою жизнь, это телефон за 20 тысяч. И жетоны, мне выдали. Вот сегодня жетончик, гнебай. Через ксио. Перелеты такие пошли, слава богу. И эти гадони не так, как нас 545, а 762, блин. Плюс. Оп. Да это одних. Пока БК будет я прекращаю